Но сегодня, конечно, моя задача рассказать вам преимущества продукции корпорации Фохову, чтобы вы поняли, что оздоровительных компаний очень много. Но почему именно продукция вот производит такой так, успех, у нее такой успех, что уже 88 стран мира и миллионы партнеров на всей планете уже получили множество огромных и быстрых, так сказать, результатов. Но первое, что я хочу сказать, что эта продукция, конечно же, она натуральная. Абсолютно натуральная. Здесь входят растения и высшие грибы. Это кордицепс, линжи, шитаки, львиная голова и, и другие. Но высшие грибы, я немножко позже коснусь этого, скажу, в чем же все-таки ценность этих грибов. Но следующее уже, ведущая сказала, что вот, вот эти древние китайские рецепты, они тоже сыграли большую роль в, вот именно в результативности нашей продукции. Почему? Потому что еще императорская семья, они кардицепс принимали это в виде питания. И все эти секреты здоровья и долголетия, они сохраняли в секрете. И передавалось это отдельно людям, от, от, ну, где-то человека 2-3, Знала об этих секретах, передалась поколению в поколение. И вот эти секреты здоровья долголетия достались нашему профессору Танью Джи, академии, которому уже за 90 лет, но он полон сил и энергии, и возглавляет научно-исследовательский институт. Нам просто повезло, повезло компании Фахоу, повезло нам, партнерам, что мы именно в этой компании. Потому что вот эти древние секреты здоровья долголетия, это очень важно. Там вот в этой продукции, которая всего 9 наименований продукции для питания, здесь все вот эти компоненты, не в очень маленьких дозах, но они так, составлены эти рецепты, что каждый компонент усиливает действие другого, то есть работает по типу синергизма. Ну и, конечно же, век высоких технологий тоже э, дал отпечаток нашей продукции, потому что уже век высоких технологий появилось и, и криво дробление мембраны клеток выше грибов, и это позволило добыть, получается, и сконцентрировать все полезное. И там в этих рецептах нет даже вот малейших частиц, веществ, которые оказывают малый эффект. Не то, что вредны, вредно там вообще ни одной частицы молекул нет. А даже вот которые не, не то, что... Они могут эффективны и так далее, но они малый эффект дают лечебный. Поэтому там даже таких частиц нет. И вот это все вместе создало вот эту продукцию корпорации ФАХО, которая действительно стоит на несколько выше порядка всех БАДов, которые существуют в других компаниях, потому что дает быстрый терапевтический эффект. Плюс еще научно-исследовательский институт корпорации Фахон разработал это все, чтобы эта продукция воздействовала не конкретно на отдельный орган, печень, селезенку и так далее, а именно чтобы системное было воздействие восстановления всего организма ну и конечно же здесь в этой продукции в составе кардицепс кардицепсу можно пить петь просто легенды почему потому что вот понимаете он высоко в горах растет произрастает очень трудно доступ у него такие условия и кислородное голодание и там холодный воздух и так далее мало солнца, ну, в общем, очень трудные условия, и он, понимаете, как адаптоген, он там выживает, и вот эти все свои особенности он передает нам, нашему организму. Поэтому сам кардицепс, ну, он как император всех лечебных лекарственных средств, потому что он богат, ну, еще чем он интересен, этот кардицепс, его изучают сейчас все. И наша западная медицина уже полностью его расшифровала и знает, что там входит, какие вещества, как они действуют на организм и так далее. Но чем он еще интересен, я хочу сказать, что он ба дает баланс энергии ньянь. Единственный. Почему? Потому что он зимой прорастает, как значит, животное, мицелия садится на... Значит, на Личинку, бабочки, и берет все вот эти белковые, незаменимые аминокислоты и так далее. А уже весной он растет как растение, дает корневую систему. И, и уже и вот почему, вот поэтому он и несет вот баланс энергии и, и янь. А у нас все органы, у нас одни органы относятся к энергии, другие к янь. И поэтому он кардиоцеп сразу регулирует работу всех органов и систем. Почему это системная продукция? Потому что кардицепс входит у нас практически во все эти девять наименований. У нас кардицепс, у кардицепсов очень много, более 200 видов. Но Наша компания использует самый лучший, самый высокоэффективный кардицепс синансис. Он намного вот сильнее, эффективнее кардицепса милитарий, который используют, допустим, в других компаниях, такие как Тинши и так далее так ну мы сказали что это системная продукция вот кардицепс немножко остановимся на кардицепсе потому что основные вот у нас эликсир феникс эликсир феникс и эликсир три драгоценности в, в эликсире феникс там 75 процентов кардицепса здесь уже доведено до 80 процентов кардицепс вот он относится уже к системе, вот давайте я вам скажу, что наша системная продукция делится на регуляцию очищения и восстановления. И в регуляцию входит как раз эликсир феникс и линджи Почему он в регуляцию входит? Мы только что сказали, что он восстанавливает практически все наши органы и системы. Работает именно на клеточном уровне. Он работает не только на клеточном, и на энергетическом уровне, и на, даже на генном. Я немножко позже скажу и докажу, что он именно даже на генном уровне тоже действует, кардицепс. И вот этот кардицепс, он регулирует все органы, все виды обмена, и у белковой, и углеводный, и жировой. И восстанавливает, как клеточное питание является для всех клеток наших органов. И как регулятор на уровне центральной нервной системы, и эндокринной в том числе. Ну вот я говорю, он очень такой уже, можно сказать, известный по своим лечебным свойствам. В него входит кардицепсовая кислота, которая обладает выраженным антибактериальным эффектом. То есть, если вы, допустим, у вас снижен иммунитет, его называют иммунитет во флаконе, он очень быстро восстанавливает, регулирует иммунитет. При вирусных и бактериальных инфекциях, то есть вот кардицеп, кардицепсовая кислота, она обладает антибактериальным эффектом, а кардицепин против вирусным эффект, эффектом, он даже может им поражать и уничтожать вирус герпеса В, С, цитомегаловирус, вирус гепатита В, С, и и дельта и так далее. И сейчас вот... Наша продукция очень хорошо себя зарекомендовала именно в борьбе с ковидом. Сейчас с ковидом, сами знаете, какая ситуация идет, очень опасная. Люди уже даже боятся выходить некоторые на улицу, особенно пожилые возраста 65 лет. А продукция, вот именно кардиоцепса именно корпорация ⁇ Фахо ⁇ она восстанавливает регулируемый иммунитет, и поэтому просто-напросто только... Как ковидом можно заболеть? Если ты заразился, ты еще не болен, но с этим может справиться наша иммунная система. Так, и в регуляцию еще входит значит, линджи. Линджи мы называем, это тоже грипп, высший гриб. мы его называем мозговые капсулы. Но у него тоже очень много действий, не только мозговые капсулы, он регулирует работы и печени, и почек, и поджелудочной железы. Он снижает уровень сахара, снижает уровень холестерина в крови. Очень хорошие эффекты дает при, вот поэтому, при сахарном диабете, при гипертонии. И очень хороший, конечно же, он именно противораковый эффект дает. Поэтому наша уже западная медицина использует линджи в качестве и профилактики, и лечения онкологических больных, особенно после химиотерапии, радиотерапии, чтобы не было после операционных проявлений и развития метастазов. То есть это уже признано. Да. Я хочу сразу сказать, что уже в -м, 2017 -м году Всемирная организация здравоохранения уже повернулась все-таки лицом к восточной медицине. Да. и Именно традиционную китайскую медицину они признали высоко развитой и научно обоснованной. Ну, в принципе, они... Может быть, уже и раньше бы ее признали, потому что они уже принимали ее, как, имеется в виду, как иглорефексотерапию, все эти биоактивные точки и даже меридианы и так далее. То есть уже как-то они ее приняли, правильно? А сейчас, уже с 2017 -го года, ее приняли уже официально, поэтому нашу корпорацию ФАХОО принимают, приглашают на все экономические форумы. Так, ну и следующее. Это серия регуляций, серия регуляций, в нее входит уже больше наименований, видите, пять наименований. Почему? Потому, что... Очищение, да. Почему? Потому что с возрастом у нас организм, особенно сейчас в современное время, конечно и питание не то, и век вот этих всех научных технологий тоже вредит нашим все эти добавки ей и так далее. Плюс наши стрессовые ситуации. Очень много факторов влияет на наш организм. Поэтому у нас плохо работает желудочно-кишечный тракт. Китайские специалисты называют желудочно-кишечный тракт дорогой жизни. Потому что все проблемы со здоровьем начинаются вот именно даже таких небольших симптомов, как трещины, язвочки, там, нарушение ферментации, нарушение перистальтики и так далее. То есть уже нарушается... От этого зависит же клеточное питание, если мы плохо перевариваем пищу, если она задерживается, она начинается гниение, особенно мясо, когда мы мясо ежедневно кушаем. поэтому это уже интоксикация организма, плюс каловые завалы, это нарушение моторики, все это нарушает здоровье нашего, нашего организма, поэтому он теряет уже вот эти симптомы, наш же организм очень умный, поэтому мы родились уже с самодиагностикой, с самовосстановлением и так далее. Я всегда привожу пример, если мы получили какую-то микрорану, то если бы не было вот этих у нас всех механизмов самовосстановления, то мы умирали бы от кровотечения. Но в то же время там же образуется тромб, это же тоже плохо. Тромб может в любое время оторваться и так далее. Тогда потом в какой-то момент организм знает, что нужно включать в гипфевролитическую активность, и начинается этот тромб, уже, когда кровотечение становится, уже начинает это эмолизировать. Поэтому вот именно кардицепсовая продукция и кардицепс, они как раз запускают процессы самовосстановления, самодиагностику. Его же кардицепс еще называют «сам знаю». Поэтому вот любой, кто начинает пользоваться продукцией Фахова с разными заболеваниями, независимо от диагнозов, говорит, ну как так, одна продукция может помогать разным людям. Да потому что кардицепс пойдет туда вначале, где у человека проблемы только потом уже она ну, переключается ну, органы конечно сами не связаны между собой и контролируются эндокринной системой центральной нервной системой и так далее поэтому почистить нам очень много надо и желудочно-кишечный тракт и у нас чистые сосуды должны быть и вот эти все токсины шлаки которые скапливаются в межклеточном пространстве. и вот они все вот, вот эти пять продуктов они все вот именно вот этим обладают действием только допустим у чай любви и паста роза работает мягко на уровне кишечника улучшать ферментацию перестать она является питанием для бифиды и лактофлоры поэтому особенно очень полезно детям которые рождаются чтобы сразу адаптироваться к питанию кормление груди это уже питание а некоторые искусственники у них вообще это все нарушается поэтому никаких колик у малышей не будет хорошее будет пищеварение и, конечно же, если у нас нет дисбактериоза, это профилактика хорошая, то и иммунитет у этого ребенка будет хороший. Тоже касается и взрослых. Тем более, еще паста роза, она обладает таким эффектом, что она заживляет все микротрещины, все язвы, эрозии, как вот питает ее получается, и все слизистое становится как у молодого человека. Это очень здорово. Так. А уже санцинь, эликсир санцинь, в него тоже входит кардицепс, но там еще входит алоэ кюросаву. Но вы знаете, что алоэ это очень такой заживляющий, даже мы любим тоже и на раны его положить и так далее. Поэтому он уже глубоко очищает все наши межклеточные пространства, лимфу, кровь очищает и выводит тут там соли тяжелых металлов, если, допустим, на производстве каком-то техническом человек работает. Все, что там не переваренные, не знаю, какие-то частицы, особенно у парикмахеров, они вдыхают волос, они могут там где-то в крови циркулировать и так далее. Они, Он тоже это, справляется с этим хорошо. И также размягчает каловые камни в кишечнике, кишечнике. Дробит камни, кстати, он в желчном пузыре и в почках. Поэтому очень полезный продукт в этом плане. Потому, почему? Потому что сейчас очень много у нас людей, которые сделали операцию на желчном пузыре без желчного пузыря некоторые ходят и это уже с позиции китайской медицины очень плохо потому что здесь уже у нас перерезаны меридианы желчного пузыря что это очень плохо тоже сказывается на нашем здоровье так, кто туда еще у нас ГАСЭН входит ГАСЭН мы называем стройно-сеграция питательных по поселок ГАСЭН но он в основном действует он, именно Питает наши клетки, распитатель, он то есть тоже он имеет все необходимое. И аминокислоты, и витамины, и минералы, и так далее. Но он также, при, когда мы его употребляем в кишечник, попадая в кишечник, он 30, в 30 раз увеличивается. И даже вот в труднодоступных складках толстого кишечника он все там дробит каловой массу и забирает на себя. То есть решает проблемы детоксикации, решает проблемы непроходимости кишечника и так далее так и суичинфу капсула суичинфу профессор там получил премию штейна то есть аналогом этому продукту нет и он чем хорош он там входит фермент на токиназа которая не только профилактирует ромбообразование но и лизируют образовавшиеся тромбы, которые уже в организме есть. Но сейчас, кстати, тромбообразование, ну, я не знаю, вот до того это вот сердечно-сосудистая система, заболевания сердечно-сосудистой системы, и даже смертность увеличились Именно почему? Потому что сосуды у нас непроходимы. Некоторые, когда проходят все эти обследования, они говорят, вот на 80%, на 60%. Почему они становятся непроходимыми? Во-первых, там откладываются, я это разбираю, там и другие липиды. Ну, в общем, и, конечно же, тромбы. Ну, это еще, видите, как почему там образуются тромбы? Потому что, во-первых, мы малоактивный образ жизни ведем. И поэтому циркуляция, вот реология крови, она сгущается кровь, начинает медленно двигаться. А раз она медленно двигается, у нас тромбоциты вдоль сосудов располагаются. И они просто налипают, друг друга, налипают, налипают, налипают. налипают и, и, Таким образом образуются тромбы, и вот в какой-то момент, получается, не срабатывается наша тромболитическая система и так далее. Поэтому вот натокиназа в этом плане хороша тем, что она делает сосуды молодыми, эластичными, она убирает слой за эти тромбы и очень хорошо вот именно снижает еще сахар, вот именно контролирует уровень сахара, уровень липидов. И вот эти три продукта, эликсир феникс линжи, и все, Чинфу обладает выраженным противоопухолем эффектом. Это доказано. Доказано даже как они действуют на, это, на опухоль клетки. Ну, во-первых, прямым действием они не обладают, они видят и убивают. Но если клетки на таком этапе, когда они только-только начинают расти, их не видно, они увеличивают антигенную структуру этих клеток. И тогда она становится видимо для наших токсилиеров. Таким образом она это самое убивается. Составление: хальцелгай, эликсир три драгоценности. Но эликсир три драгоценности я уже коснулась, что здесь у основ... изготовлен на основе эликсира Феникс есть только кардицепса 80 и экстракт горных муравьев. Но вот этот рецепт, он, конечно, я говорю образно, но он очень сложный по механизму рецепт этого эликсира «Три драгоценности. И у него главное качество, что он уже работает на, на фоне именно аутоиммунных заболеваний. Аутоиммунные заболевания это у нас сахарный диабет, бронхиальная астма, системная красная волчанка, ревматоидный атрит и так далее. Когда образуются циркулирующие иммунные комплексы, которые уже вредят нашему организму. То есть иммунная система так работает, что она вредит нашему организму и начинает поражать свои же органы. Почему назначаются им цитостатики, гормоны, чтобы убрать этот механизм. Но убрать вообще-то невозможно, если вы гормоны вам назначили, то они, доза будет расти и расти. А вот наша продукция, она чем хороша, что она, ее возможно применять не только для профилактики, а именно совместно с медикаментозной терапией. И тогда мы можем снизить гормоны цитостатики и, и в конце концов, вообще отказаться. Потом, вот даже доказывают наши партнеры, особенно при сахарном диабете, когда они снижают дозу инсулина и совсем уходят от инсулина. У нас mm -hmm. очень много таких результатов. Так. ну и кальций-хальцаугай. Это витамино минеральный комплекс, но преобладает кальций. Чем он хорош? Он, во-первых, не из костей, сухожилий животных, а он из водорослей или сала, то есть растительный, он ионный, то есть он сразу же идет туда, куда ему надо, не надо ему там в, это, в ионы превращать организм, он моментально усваивается 100%. А кальций нам нужен, кальций, если будет дефицит кальция, то очень много заболеваний. Насчитывается более 160 заболеваний, которые развиваются при дефиците кальция, особенно в детском возрасте. У детей уже даже до года могут быть судороги, связанные с дефицитом кальция. если такой диагноз, как спазмофилия. Да? Поэтому это и рахит, это и кариес, это ломкость, и наши волосы страдают, красота. Ну, то есть наша красота страдает. Он нужен для сокращения скелетной мускулатуры, сердечного ритма и так далее. То есть очень важный продукт, тем более, что он очень хорошо всасывается, усваивается. Ну и, конечно же, с возрастом, уже с 20-летнего возраста у нас идет дефицит кальция. Вот хотите вы этого, не хотите, потому что из молока, если убирать, в молоке, очень много кальция. Но усваивается всего 10%. И нам сколько надо литров этого молока? Поэтому кальций нам нужен. И вообще, Алла Федоровна Гирич, наша легенда, корпорации Фахоу советник по медицине она сказала, что кальций должен быть фоновым продуктом да, то есть его практически нам надо употреблять Костоянно. всегда ну считай как вот пища да? почему? потому что с возрастом развиваются остопорозы, это ломкость костей которая потом может привести и, и к инвалидности и к постельному, так сказать режиму длительному, постоянному вот это кальций то есть вот это вот вся продукция она очень замечательна, с одной стороны. Дает, во-первых, быстрый результат. Результат у всех стопроцентно. И я хочу сказать, что вот сомнительная продукция, она никогда не завоюет 88 стран мира. Правильно? За такой короткий За срок. такой короткий срок. Да. Поэтому она доказала вот именно своей результативностью что она действительно работает, что она системна, что она восстанавливает не только конкретный какой-то орган, а восстанавливает здоровье всего организма. Поэтому, ну еще, конечно же, как она, это продукция, продукция долголетия и омолаживающий эффект дает. Но продукция долголетия в чем проявляется? Ну, во-первых, то, что клетки восстанавливаются, они уже, получается, здоровые делятся и порождаются. Здоровые клетки – это уже омолаживающий эффект. А второй момент. Значит, в Астрагале, Острогал у нас ходит даже в чай, в, это самое, в эликсиры, он, значит... Да, нет, нет, я на Трава долголетия. Почему? Потому что там обнаруженное вещество ТА-65, это Нобелевская премия, которая доказывает, что ТА-65 способна удлинить концевую часть гена. <связывая> То есть наши клетки, получается, дольше, <связывая> могут делиться, тем, более, тем самым продлять нам жизнь. Плюс кардицепсам и пептиды, кардицепс и пептиды, про пептиды тоже очень много всегда говорится, да? в других компаниях пептиды <связывая> бывают, <связывая> да? вот кардицепс и пептиды, они способны влиять на Лимит хейфрика. И лимит хейфрика, это знаете что, когда наши клетки, вот они должны сто лет делиться, да? допустим, да, он увеличит их на 20%. У -у -у. То есть мы своей, получается, применяя нашу продукцию, мы увеличим на 20% свою запрограммированную жизнь. жизнь. Это же здорово. Конечно. Поэтому, а сейчас у нас на нашем рынке, кроме этой продукции, появился новый продукт. Это легенда Феникса. Не представляете, и кардицепса достаточно, и плюс пептида.